Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это третья видеоинструкция из серии видеоинструкций, которые посвящены программе SMM Combine, программы, которая автоматизирует работу в социальной сети ВКонтакт. В этой видеоинструкции я расскажу, что такое сервис антикапчи, для чего он используется, как зарегистрироваться в сервисе антикапчи и получить ваш ключ. И как интегрировать сервис антикапчи с программой SMM комбайн? Как и во всех предыдущих и последующих видео, тайминг видеоинструкции доступен в описании данного видео. Смотрите интересующие вас вопросы. Итак, что такое во-первых капча? Captcha это текстово буквенный код, который просит ввести сервис, в данном случае социальная сеть ВКонтакте, для того, чтобы убедиться, что действие в данный момент времени выполняет именно человек. То есть капча это самый простой и давно работающий механизм отсечения ботов. Дело в том, что капчу, вот эти вот сложно специально написанные буковки и циферки, сейчас разгадать реально может только человек. Программное обеспечение разгадывать капчу не может. Если вы работаете, ну, в социальной сети, в том же Контакте руками, когда появляется необходимость ввести вот капчу вы ее естественно вводите напрягая свое зрение и далее продолжаете работать социальной сетью если вы работаете с помощью какой то программы а у программного обеспечения, которое вы используете, нет возможности каким-то образом обходить капчу. А самый простой вариант, запущенная вами программа просто останавливается и просит вас руками ввести эту капчу. Такую работу назвать автоматизацией крайне сложно. Но только поэтому очень популярна услуга это разгадывание капчи. Есть специальные сервисы, сотрудники которых, а это тысячи китайцев, это живые люди, которые сидят и разгадывают эту капчу. Программное обеспечение, которым вы пользуетесь, отсылает сервису вот эту вот картинку. Сервис с помощью своих сотрудников разгадывает капчу и отправляет опять же программе уже разгаданную капчу в виде буквок и цифр. Программка сама вводит, заполняет это поле и продолжает свою работу. Вот если у программного обеспечения есть возможность интеграции, то есть соединения, отправлять и получать капчи сервисом с разгадыванием капчи, то вот такое программное обеспечение, конечно, работает само в полностью автоматическом режиме и спокойненько решает проблему появления капчи. Капчи. Одним из самых популярных сервисов разгадывания Capture это сервис AntiGate или AntiCapture. Ссылку на этот сервис вы найдете в описании к данному видео. Прежде чем начать пользоваться сервисом, естественно, вы должны на нем пройти регистрацию. Регистрация тут очень простая. Я сейчас как раз нахожусь на новом интерфейсе сервиса AntiCapture. Первая ссылка AntiGate это приведет вас на старый интерфейс. А Ссылка антикапча приведет вас на новый интерфейс этого сервиса. Без разницы по какой ссылке пройдете, все равно вы зарегистрируетесь в одном и том же сервисе. Это самый популярный и наиболее эффективно работающий сервис. Хотя он не единственный. Нажимаете регистрация. От вас потребуется придумать логин и ввести вашу почту. Давайте я это сделаю. Я использую почту Mail, но рекомендация при регистрации во всех сервисах, конечно, лучше использовать почту Gmail, потому что на нее быстрее доходят письма от сервисов Mail. Достаточно долго приходится ждать. Значит, нажимаю на вот такое вот изображение человечек плюс. Меня просят ввести капчу. Ввожу капчу и регистрация завершена. Нажимаю на кружочек с изображением входа. Меня запрашивают логин и пароль. Логин и пароль приходят вам на почту. Сейчас пришло достаточно быстро. Такое письмо «Антикапча». «Добро пожаловать в сервис «Антикапча». И вот ваш логин и пароль, которые высылаются вам на почту. Вы вводите логин и пароль и попадаете в свой личный кабинет. Естественно, это письмо лучше не удалять. Я сейчас войду в свой аккаунт «Антикапча», которым я пользуюсь. Я уже авторизировался. А, сервис «Антикапча» Платный. поэтому первое что вы должны сделать это пополнить свой баланс то есть после авторизации естественно баланс у вас будет не таким как у меня то есть вам требуется нажать на ваш баланс и выбрать действие пополнить счет вариантов пополнения тут просто немерено для тех кто не так часто пользуется электронными деньгами я рекомендую использовать яндекс деньги либо киви кошелек это самый простой способ оплачивать какие-то услуги, сервисы, совершать покупки в интернете. Яндекс деньги вы получаете сразу же, как только зарегистрировали Яндекс почту, а киви кошелек у вас привязан к вашему мобильному телефону пополняются эти платежные системы элементарно просто можно прийти в любое отделение сотовой связи и через кассу если вы на какие то серьезные деньги пополняете либо через терминал обратившись за помощью там менеджеру вы можете пополнить свои яндекс и киви кошельки то есть положить на эти созданные вами кошельки реальные деньги а затем уже после пополнения этих кошельков оплачивать покупки или услуги. Значит, как производится оплата, я показывать не буду, потому что считаю, что это избыточная информация для этой видеоинструкции. Я, как уже говорил, стараюсь сделать все по максимуму, но не до такой степени. Итак, вы пополнили свой баланс. Если вы войдете в раздел настройки и выберете опции распознавания, вы можете выставить цену за распознавание капчи. Что это такое? Вашу капчу распознают живые реальные люди. Естественно, сервис очень востребован. Естественно, очень много идет заявок на распознавание капчи. Если вы поставили какую-то минимальную ставку, а это просто перемещается вот таким вот ползуночком, то ваши капчи могут либо распознаваться в самую последнюю очередь, то есть вы будете стоять в длинной очереди, ожидая, пока вас обслужат. И в этот момент, естественно, программное обеспечение будет тоже стоять и ждать, пока распознается капча, потому что она не может продолжить работу. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши капчи распознавались побыстрее, то есть чтобы не ждать, вы вот эту вот ставочку можете изменять. А программа SMM Combine, которой мы будем пользоваться, если какие-то идут проблемы с распознаванием капчи например, не успевает, либо плохо распознается, всю эту информацию вы будете видеть в логе Что такое лох, где смотреть, я покажу, когда мы начнем работать с программой SMM Combine. Вот у меня стоит ставка 2 доллара за тысячу капч при такой цене в принципе проблем с, с распознаванием капчи у меня не бывает устанавливать опции сто распознавания русскоязычные работники это я вам не рекомендую делать пополнили баланс немножко увеличивали ставку за распознавание тысячи В принципе на этом вся настройка сервиса закончена вам осталось получить самое главное, то есть войти в настройки сервиса, выбрать настройки аккаунта и скопировать вот этот вот ключик, вот этот вот ключ, это и есть ваш ключ антикапчи. Можете сразу его скопировать в какой-то текстовый блокнотик, написать, что это ключ антикапчи. Этим ключом вы можете пользоваться в любом программном обеспечении, которое поддерживает интеграцию с сервисом антикапчи, то есть которое может отсылать сервису антикапчи капчи и получать от сервиса уже разгадан. У меня этот ключ используется в нескольких программах, которые в автоматическом режиме размещают информацию в интернете. Вы можете поступать точно так же. То есть один ключ будет использоваться у вас во всем используемом вами программном обеспечении. И последний этап, который нам нужно сделать, это интегрировать сервис Anticapture с нашей программой SMM Combine. Я запускаю SMM Combine, Выбираю настройки. И вот в поле, которое у вас будет пустым, вставляем ключ антикапчи. То есть тот ключ, который вы скопировали с сервиса антикапчи. Пожалуйста, не, не пытайтесь повторить мой ключ, потому что сразу же после записи урока я нажму ⁇ На сменить ключ ⁇ И вставили свой ключ. Чтобы убедиться, что все у вас верно, нажмите на кнопочку ⁇ Получить баланс ⁇ Вот если после слова ⁇ баланс ⁇ появится значение вашего баланса в сервисе антикапчи то все значит отлично ключ работает и программа смм комбайн получила возможность передавать сервису антикапчи капчи и получать уже разгаданные капчи значит на этом интеграция с сервисом антикапчи закончена настройка программы смм комбайн практически закончена нам осталось настроить еще одну функцию, настроить приложение, через которое SMM Combine будет работать социальной сетью ВКонтакте. Об этом я расскажу в следующем видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях под данным видео. Благодарю за внимание.